Давай. Итак, всем, кто здесь присутствует, доброе утро. Сегодня я начинаю защищать курсовую работу на тему годовой план работы по направлению внутрь И первоначально хочу рассказать про нашу компанию. Я работаю в компании Линдс. Это международная финская компания, которая находится на российском рынке уже 29 лет, на мировом рынке 179 лет. Основным направлением деятельности нашей компании является предоставление услуг по аренде вестибюльных ковров, рабочей спецодежды, текстили для гостиниц и ресторана. Я занимаю позицию административного менеджера, нахожусь в подчинении у HR директора В мои обязанности входят четыре направления. Первое – это административное сопровождение работы сотрудников по всей России. Второе – корпоративная культура. Третье – организация мероприятий. Четвертое – как раз-таки внутренняя коммуникация. А... Ой… Анна, а можно я сделаю небольшую паузу и вас попрошу? У меня на этом слайде есть переключение, чтобы все появлялось динамично. И на самом деле на основных дальнейших слайдах у меня тоже принципиально, чтобы появлялось по-разному. Тогда возвращаемся и начинаем далее. Цель нашей курсовой работы... Основная на весь год – это не курсовая работа, а годового плана – это сопровождение изменений, которые происходят в компании для формирования желаемого поведения сотрудников. Наша компания в этом году выходит из международной группы и становится полноценной российской компанией, что является небольш... огромным, если честно, стрессом для сотрудников, и поэтому мы формируем максимальный фокус для того, чтобы эти изменения прошли гладко, спокойно, и сотрудники чувствовали... Поддержку. Поэтому задачами является продвижение новых ценностей компании, поскольку ценностями также являются новые создание коммуникации для всех сотрудников, но большой фокус является для сотрудников производства, поскольку этот класс не получает сейчас должного внимания, у них нет коммуникации напрямую от руководителя до них нет сейчас коммуникации от руководителя до себя, но нет коммуникации от команды менеджмента, от саппорт-функции и так далее. И третья задача – это сопровождение изменений в компании и поддержка сотрудников в связи с изменениями. Расскажу немножко про целевые аудитории. Я выделила пять основных целевых аудиторий. Конечно, их больше, поскольку у нас более 500 сотрудников, но свою курсовую я сконцентрировала по большей части на пяти целевых аудиториях. Первое – огромный Целевая аудитория – это производственный персонал, который занимает 39%. Далее идет отдел продаж – 35%. Отдел обслуживания, саппорт функции и команда менеджмента. Производственный персонал. Особенности, указаны на слайде, я расскажу про проблемы. Это, как я уже упомянула, отсутствие канала коммуникации. Они получают информацию только от своего руководителя и нет никаких возможностей присоединиться к нашим таунхоллам. У них нет корпоративной почты, нет корпоративного портала. Из-за того, что у сотрудников стоит жесткий KPI, учет времени, они не хотят тратить свое личное время на изучение каких-либо наших ценностей, участвовать в каких-то проектах, и поэтому они зачастую даже не в курсе о том, что происходит Задача, которая стоит работе с данной целевой аудиторией, это создать коммуникацию без искажения информации, без разночтений напрямую от ее источника. Также приобщить целевую аудиторию к корпоративной жизни, к ценностям компании и добавить им социальную мотивацию, тем самым мы сократим утечку кадров. Сотрудники отдела продаж. Особенности данной целевой аудитории также указаны на слайде. Это в основном молодые ребята, 50% девочки, 50% мальчики. Они имеют очень активную социальную позицию, они участвуют в социальной жизни, но они, у них цель, они должны быть нацелены на продажи, и поэтому, если вдруг у них нет каких-то финансовых показателей, они начинают выгорать. И эта целевая аудитория очень сложно адаптируется к изменениям. Для них следующий год будет весьма тяжелый, поэтому есть шанс того, что... При формировании у костяка данной целевой аудитории неправильно желаемое поведение, оно распространится на остальных сотрудников, и тем самым у нас будет некий бунт на корабле. Задачи, которые стоят с данной целевой аудиторией, это выстроить четкие, понятные коммуникации для того, чтобы они правильно усваивали информационное поле, правильно на него реагировали и понимали, какие изменения, как и где происходят. Также повышение социальной мотивации для того, чтобы они гордились того, что они работают в нашей компании и, как следствие, уменьшение текучки кадров. Ну и, как я упоминала, это поддержка и сопровождение изменений происходящих в компании. Струдники отдела обслуживания. 12% это абсолютно женский коллектив со всеми проблемами, которые вытекают из женского коллектива. Они не готовы к изменениям, они хотят работать так, как они работали, и поэтому как раз-таки задача стоит выстроить также четкие, понятные коммуникации. Сотрудники находятся на передовой, поэтому у них очень часто случаются выгорания, поскольку они сталкиваются с клиентами, с проблемами, и также стоит задача создать психологическое пространство, где сотрудники смогут делиться проблемами, заботами для того, чтобы весь этот негатив они могли как-то реализовывать в другое направление. Сотрудники саппорт-функции – это 10%, это центральный офис в основном, и проблема как раз-таки из-за того, что центральный офис, они находится в Санкт-Петербурге, не все сотрудники в регионах знают о том, кто эти люди, что они делают, для чего они это делают, и задача стоит создать проекты, которые помогут узнать о том, что же это за саппорт-функции, для чего они нужны, какой функционал они выполняют, какие проекты они ведут, и, возможно, даже присоединить другие целевые аудитории к разработке совместных проектов. Команда MT... У нас очень классная команда МТ, но они находятся не на передовой, и они зачастую не знают, что происходит у сотрудников отдела обслуживания, у сотрудников производства, только то, что им транслируют руководители. Поэтому в задаче я себе записала, как сохранить и поддерживать доверительные отношения сотрудников МТ и также выстроить четкие, понятные коммуникации для того, чтобы в компании все было открыто, а открытость одна из наших ценностей. Далее будет э, слайд про команду. Это команда, которая на протяжении всего года будет сопровождать э, наш годовой план. Где-то участие кого-то будет больше, где-то меньше, но основная часть это HR-директор, административный менеджер, контент менеджер, который будет помогать создавать контент на разных площадках и маркетинг, который поможет нам это украсить все здорово. Так, дальше слайд, который должен был красиво появляться, но появится как появился, поэтому расскажу, что же там есть. Я поделила наш годовой план по блокам. Первый блок – это продвижение ценностей. И... Первым массивом, что мы планируем делать, это видеоинтервью с сотрудниками некими хранителями ценностей. Мы в конце 2022 года уже сейчас выделили сотрудников, которых мы прозвали хранители ценностей. Это те, чье поведение максимально характеризует поведение того человека, который идеальный для нас как сотрудник, и его выбрали сами сотрудники. За 2023 год мы планируем провести 6 видеоинтервью с данными хранителями, где они э, расскажут, естественно, по своему желанию, как для них проявляются ценности в обычной жизни и в работе. Интервью мы опубликуем на официальном сайте и на нашем интернет-портале. Как итог, мы получим на живом примере видео сотрудников, которых компания знает. Это сотрудники как производственные, так и офисные, саппорт-функции, менеджмент-тим. Они увидят, как проявляются индикаторы ценности и э, появится желание попасть в хранители. Следующий блок – это статьи от сотрудников, как в вашей жизни проявляются ценности. Э, Каждые три месяца в течение следующего года будет объявлены по названию каждой ценности. Предположим, первый месяц мы объявим месяц открытости и попросим сотрудников э, написать э, статьи, э, как, что для вас это ценность? Коротко, какая-нибудь цитата, лучшие цитаты из вариантов будут опубликованы. Как итог мы увидим сотрудники, увидят как на конкретном примере от каждых людей проявляются индикаторы поведения и портрет желаемого поведения сотрудников будет наиболее прозрачным третий блок это ежемесячные мероприятия по ценностям, как я упомянула, мы каждые три месяца будем развивать по ценностям и каждые три месяца будут проходить мероприятия тематические для всех сотрудников. у нас есть ценность такая как забота в одном из месяцев это будет забота к природе, к забота к сотрудникам, забота к клиентам и соответственно будут проведены выездные тематические мероприятия на эту тему. как итог сотрудники увидят на примере компании и в том числе руководителям, что мы не просто говорим о ценностях мы действительно следую им. Следующий блок welcome induction. На этом блоке сотрудники, новые сотрудники, которые только приходят в нашу компанию, будут получать welcome тренинг и welcome pack. И на на этапе адаптации и ввода в компанию они уже узнают на примере о ценностях компании, увидят, что руководители подразделения, которые им читают welcome тренинг, следует им. Программа поощрения сотрудников. Каждой ценности разработаны индикаторы поведения сотрудников, и сотрудники могут быть номинированы за какое-то выдающееся поведение, которое относится к данной ценности. За это поведение сотрудник будет получать некую очивку, и при накоплении четырех ачивок сотрудник становится хранителем ценностей, и в конце года у него есть возможность попасть на годовое мероприятие. Итог сотрудники знают и используют подходящую по ценности модель поведения. Итак. На этом блок про продвижение ценностей закончен. Переходим к следующему блоку, это внедрение каналов коммуникации. Также придется, к сожалению, воспринимать информацию на слух. Тут есть пять направлений. Это президент-сайкл, встреча с нашим вице-президентом при выигрыше конкурса на лучшие бизнес-идеи. Сотрудник, который выиграет этот конкурс, может поехать на ужин с вице-президентом, где обсудить, как, и когда и каким образом мы сможем вести эту идею в эксплуатацию. Как итог, сотрудники увидят э, и повысят доверие к команде МТ. Проект «Открытый микрофон», проект, на котором сотрудники кратко и емко, в течение 20 минут рассказывают о своих кейсах, э, о каких-то крупных проектах. И как раз с помощью этого проекта мы хотим вывести саппорт-функции на первый план, чтобы другие э, целевой аудитории знали, что же они делают. Интернет-портал ⁇ это то, на что нужно сфокусировать практически все внимание. Это создать новый, единый, актуальный, обновляемый портал, на котором будут собраны все процессы. Телевидение ⁇ в основном телевидение запущено, будет запущено для сотрудников производства. Мы на нем будем транслировать основные принципы, события важные. Информация. И сотрудники таким образом будут получать информацию от первых лиц. И телеграм-канал это некое неформальное общение, обсуждение новостей для создания доверительной и дружественной обстановки. Следующий блок это мероприятие. Здесь у нас выделено 6 основных направлений это 30 лет работы в компании следующий год это юбилейный год для э, нашей компании соответственно в течение года будут проводиться разные конкурсы форумы по направлениям это выездные формулы где форумы, где встречаются сотрудники саппорт функции и обмениваются опытом делятся идеями прокачивают свои навыки и помогают сформулизировать коллектив Гровская МП – это мероприятие для лучших сотрудников отдела продаж. Это для целевой аудитории отдела продаж максимальная мотивация для того, чтобы быть лучше. Мы вывозим сотрудников в Сочи и прокачиваем их навыки, обмениваемся опытом, развиваем, тем самым мы повышаем им мотивацию быть лучшим и больше продавать. Корпоративные праздники, я думаю, тут слова лишние не имеют смысла, все знают, что в течение года нужно сопровождать праздники и корпоративы с ответственным контентом и изменениями, спортивные мероприятия. Планируется провести спартакиаду между юнитами, между отделами, для того, чтобы сотрудники чувствовали свою вовлеченность, сплоченность и были в единой компании и мероприятие по ценностям это то что я уже упомянула ранее где мы каждый месяц каждый год разобьем по трем месяцам и будем проводить тематические мероприятия как для нас сотрудников так для клиентов так эффективность Ой -ой -ой. Тут почему-то слайд без наполнения. Это очень странно, потому что у меня он с наполнением. Итак, как проверить эффективность? Это уровень лояльности сотрудников ЕНПС. Мы проводим два раза в год этот ЕНПС. Смотрим, как же повышается удовлетворение сотрудников. И в следующем году мы планируем, планируем провести его дважды, как раз таки, чтобы посмотреть, насколько наше нововведение, насколько изменения влияют на лояльность сотрудников. Опрос по эффективности каналов внутренней коммуникации, опросы после каждых мероприятий, чтобы понять, что им нравится, что не нравится, и скорректировать дальнейшие мероприятия, поскольку их будет очень много. Также провести опрос по осведомленности сотрудников о событиях в компании и измерить уровень вовлеченности в проекты и события в компании.